Эта аудитория 29 апреля. В воскресенье у нас пройдет очередной турнир UFC Fight Nights в Вегасе под номером 73. И на очереди у нас главный бой сноукарда турнира. Нет, прошу прощения, со главный бой турнира, потому что перенесли бой Рики Симона и Сонга Ядонга главным. Вот. Поэтому со главный бой турнира в тяжелой весовой категории между Вальдо Кортес Корто Самокоста и Марк Смараджерия Делима.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 Вальдо Кортес Акоста 31-летний боец из Доминиканской Республики, проживающий в США. В профессионалах провел он 12 боев и не потерпел ни одного поражения. Акоста начал свою карьеру в ММА в 2015 году, перейдя в этот вид спорта из профессионального бокса. Исходя из этого, можно понять, что предпочитает драться в стойке, где у Вальда есть отличный футбол для тяжеловеса, быстрые руки, отличный жеп и достойная кардио. UFC Кортес попал благодаря победе над неким Дани... Данилой Сузартом на шоу Даны Белого. Провел в этом промоушене он два боя, одержав уверенные победы решением. Первый поединок был с Джардом Вандера, которого Акоста деклассировал в стойке, уверенно натыкав ему в голову джебом. Единственное, что делал в тот момент Джард, это бил лоу -Кики, которые по итогу ни к чему толком не привели. Можно подметить, что в бою не было опасных моментов также. Второе противостояние было против Чейза Шермана, где Акоста опять же деклассировал Чейза в стойке. Залетало там практически все, что кидал ну, во втором раунде Акоста потряс Чейза, обрушил град ударов, очень хотел он досрочить, но Шерман выдержал и бой продолжился. Можно заметить, что Акоста во втором раунде устал от того, что выложился при попытке досрочить оппонента, но к третьему раунду он более-менее восстановился. По итогу двух боев в UFC можно сказать, что доминиканец в боях не рассчитывает на одиночный панч, а берет именно тонажом ударов. Его вот. Вот соперник Маркос Роджерио Делима, 37-летний боец из Бразилии, провел в профессионал 29 боев, 20 из которых одержал победы. Один бой закончился, кстати, ничьей. Бразилец выходит из кикбоксинга, хорошо работает по этажам соперника, обладает накутирующим ударом, очень жестким, высекающим лукиком. Есть у бойца Кардио, которых хватает на трехраундовый поединок, но Во второй половине боя Рима устает и замедляется, но удары все равно несут опасность, достаточно мощная. Попал в UFC в 2014 году. Де Лима неплохо выступил на бразильском шоу The Ultimate Fighters, после которого с ним подписали контракт. Маркес без особых проблем побеждал мешков или пенсионеров. Значимых, два значимых имени есть у него в послужном списке. Это Бен Ротвил и Андрей Орловский, которых он удосрочил. Но эти товарищи давно прошли свой пик и находятся на стадии завершения карьеры. А вот с именитыми бойцами у Лимы не так все хорошо складывалось. Ну, которые были в расцвете сил, естественно. Я думаю, Оровский и Бен Ротвил вполне могли бы дали ему. Ну, Хотя, если по он Орловскому попало лет 10 назад, так как он попал ему сейчас, то я думаю, лет 10 назад для Ровского было без шансов. Ну, вот, Никита Крылов, Ганджимурат Антигулов, Овен Сенпрю, Стефан Штрубы, Александр Романов, Благой Иванов, все его победили при том, что кроме Иванова, все победили Делиму досрочно. И именно с Абмишинами. Ну, в принципе, в бою с Благим Ивановым там такой достаточно спорный бой, ну, я тем не менее я там больше увидел как бы победу Делимы. Ну ладно, не суть. Но все это говорит о том, что лима в партере достаточно слабый. Но с нынешним соперником партер ему, в принципе, не грозит. Чтобы бойца любят стойку и будраться стойки. Ну, в антропометрии преимущество будет на стороне Акосты. Размах рук больше на 7 сантиметров, рост выше на 8 сантиметров и размах ног больше на минимальный размер, минимальную разницу там один сантиметр вроде бы. Оба соперника базовые ударники, поэтому, как я уже говорил, будет бой, бой будет проходить все-таки в стойке. На конвас поединок может перейти только в том случае, если кто-то кого-то потрясет и пойдет добивать на нижний этаж. В ударке лима будет пытаться вырывать ноги о кости-лукиками, что понятно, и ждать подходящего момента для сближения и нанесения тяжелого удара. Коста же будет работать джебом, будет много двигаться, резать углы, уходить от атак соперника. Его задача будет расстреливать Лиму на дистанции и ни в коем случае не лезть с ним за рубы. Он, ну, конечно, может лезть, но это может привести как в бою с Орловским. Ну, а Коста вряд ли сможет нокаутировать Делиму, но вполне может передышать, переработать и забрать бой решением судей. Но Вполне вероятно, что единогласно. На этот вариант можно попробовать поставить. Я думаю, коэффициент будет неплохой. Раджерево, имея тяжелый панч Может нокаутировать соперника Несмотря на то, что того еще никто не нокаутировал И даже не потрясал Но не забываем, что это тяжелый вес А у Лимы достаточно мощный удар Тот же Орловский, имея лучшую технику и дисциплину Почему-то полез на сближение В рубку к Делиме, За что и поплатился с с Сабмишин-то ну, пришел после того, как Орловского уже потрясли И на конвасе уже пошли добивать Пошел Лима добивать и засабмитил Выдышением за сзади сзади, если я не ошибаюсь. Поэтому можно подстраховаться ставкой на досрочку от Лимы. То есть, первый вариант, можно единогласным решением взять корца Косту и подстраховаться досрочкой от Лимы. Как бы. ну, на данный момент я вижу такое, такое развитие событий. Вот. Ну, это мое видение боя. Вы же подписываетесь на телеграм-канал. Ссылка находится в первом закрепленном комментарии под видео. Там я выкладываю обычно в субботу варианты ставок на другие бои турнира, которые мне интересны. И по ним я не делаю видеообзор. Ну, до следующего видео. Пока.